Ребят, всем огромный привет! С вами Роман Помазан, создатель блога «Сетевой бизнес по-новому». И в этом видео я хочу поделиться своим впечатлением, отзывом от работы с Виктором Бандолетом. Итак, ребят, поехали к сути. Я хочу разобрать несколько причин, почему и что мне понравилось в работе с этим человеком. И первое, с какими главными задачами, проблемами я пришел. Я пришел с тем моментом, что у меня была... Самая главная штука, это перфекционизм и прокрустинация, которая не давала мне двигаться. Я до работы с Виктором проходил громадное количество мероприятий, тренингов, в принципе, что-то было, понимание было, что-то и происходило, и достаточно нормально все но э, была такая штука, как избавиться от того что тебя держит, и как начать делать. И когда я увидел, как это делает Виктор, на самом деле, очень просто не парится и насколько все это получается у него, классно, просто. Я понял, реально, я в этот момент, я включился. И прямо сейчас я записываю это видео студии, которые я только что записал, три видеоролика, и не обращайте внимание на доску, да, это только только что было видео. И на самом деле я сдвинулся с места, с большой скоростью, азартом начал двигаться, и мне все начало получаться, на самом деле я очень рад. Поэтому у кого есть самая главная такая проблема перфекционизма, прокрустинации, обращайтесь, смотрите, общайтесь, что делает Виктор, он вам поможет избавиться от этой проблемы. Следующий момент, какие были... Мои ожидания, ну знаете, ожидания по-разному. Так как я проходил большое количество разных мероприятий, обучался и там разных э, гур, я не буду называть сейчас имена, не суть. Но момент, когда в принципе дают тебе какую-то систему, тебе надо внедрить лендинг, создать там дизайн, найти дизайнера, верстальщика, все это скрутить в кучу, продумать какие там текста, составить техническое задание, что в принципе люди не умеют делать. Дальше настроить рекламу, как, какую, подключить туда систему рассылок, да, рассылщик подключить, какие серии писем прописать, как это все обрабатывать. Все, это человек похоронился на блин на 8 месяцев, на год и скорее всего ему это неинтересно ему результат нужен еще вчера, сейчас надо, дай мне сейчас методы, дай мне что-то, знания свои, как я могу сейчас уже зарабатывать. И именно поэтому... У Виктора четкая пошаговая система, понятная, на которую не требуется технических знаний, на которую нужно сверх много денег внедрять, да, все просто четко и пошагово, Прислушайтесь, что он дает, и пошагово начните пункт за пунктом внедрять. И будет вам реально счастье, это работает, я на себе проверил, я когда начал внедрять, у меня сейчас ежедневно с утра до ночи забитый день, происходит движение, работа, появляются каждый день новые подписчики, новые заявки, новые ребята, новые консультации, соответственно, новые... Количество людей в команде Все это развивается, кипит, бурлит Поэтому оно реально работает Прислушайтесь и главное начните внедрять вот. То есть вот пошагово Если он говорит 1, 2, 3, 4, 5 Делайте последовательно Не делайте так 3, 2, 4, 5, 1 Реально нет гарантии Что в такой именно последовательности Оно сработает Именно вот так как дает он И все насколько структурировано, четко, внятно И ясно Поэтому э, реально результаты превзошли мои ожидания, реально, я вот честно говорю, просто безумный драйв, я понимаю, что будет дальше, что все только начинается, поэтому, ребят, прислушайтесь и начните просто делать, вот доверьтесь человеку и делайте, идите за ним. Следующий момент, это формат, в котором мы взаимодействуем вместе с Виктором, это коуч-группа, в которой вместе мы прорабатываем, и что очень важно, что Виктор дает именно те рекомендации, те знания под Навыки, компетенции человека. Кто-то быстрее, кто-то более опытен. Дальше конкретно разбирайте эти моменты. Кто-то вообще новичок пришел, у него самые такие базовые, простые вопросы. Прорабатывает прям с этим человеком и пошагово дает вам, что надо делать. Следующий момент, то, что он скидывает записи вебинаров, что для меня было очень важно. Почему я потом могу пересмотреть пересмотреть. В свободное время или когда я что-то настраиваю, немного где-то какая-то картинка затык какой-то я раз, пересмотрел, хоп-хоп, прям все пошагово вместе с вебинаром внедрил, настроил, подключил. Поэтому это очень круто. Даже когда у вас не получится присутствовать на вебинаре, к примеру, вопрос-ответ, вы можете написать заблаговременно в группу, сказать, Виктор, у меня не будет такая ситуация, но у меня есть такие вопросы. Дай, пожалуйста, на них ответы. И он вам на камеру запишет, то есть на вебинаре покажет на компьютере, как, что, куда нажимать. И вы потом в свободное время прорабатываете это и услышите свои решения, и что вам надо делать, и как сдвинуться с мертвой. Точки. И самое главное, ребят, ваша готовность, ваша готовность реально работать на результат, реально все делать. И, и тогда будет результат вот 100% будет. Но если же вы приходите надеяться на какую-то панацею, на какое-то чудо, что оно само все решится, но скорее всего нет. Скорее всего, закрывайте это видео, оно будет вам неинтересно. Но если же вы готовы обучаться, развиваться и работать сетевом бизнесе новыми методами, по-новому, через интернет, и как еще докрутить, добавить реально специи, вкусности и полезности в свою работу офлайн, обращайтесь к этому человеку, он вам даст крутые рекомендации, это 100%. Следующий момент, какой результат? Результат такой у меня, что реально рубашка мокрая сейчас, и вообще ежедневно, и мы работаем еще месяц, не прошел, как я вот начал работать, да, как я начал только раскачиваться, и пришел я с... Наверняка слышали, может быть, может видели, если не видели, есть такой продукт у Виктора, лагерь по рекрутингу, если я не ошибаюсь, по-моему так называется. Вот я там посмотрел, в принципе, меня какие-то моменты зацепили, я захотел прийти и поработать лично в коучинговой группе более ближе, поработать с теми методологиями, которые человек дает. Сейчас ежедневно 3-5 консультаций с людьми, масса трансляций, масса видео, уже там больше 20 видео я за этот период времени записал. И только благодаря тому, что я увидел, я понял, насколько это просто, и прям кипит, бурлит, я хочу, я включаюсь в те совместные цели, которые есть у Виктора, это... Будет некая интрига для вас, очень есть интересные идеи, которые мы будем внедрять, я тоже включаюсь в эту цель. И следующий момент, кому вот, ребят, я это могу порекомендовать? Если же вы зависли, если же вы понимаете, ну, если зависли в сетевом бизнесе, если же вы понимаете, что вам нравится эта идея, вам нравится по сути, вся эта индустрия, вы понимаете, что она может вас привести туда, куда по-настоящему хочется, что это, в принципе, для простого, обычного человека, единственная возможность в истории человечества, ну, реально, да, есть такая фраза, кто-то как-то с иронией говорит, кто-то как-то, но я, по сути, понимаю, как обычный человек, что действительно, это надо вцепиться, но надо найти вот правильные сейчас те инструкции того наставника, те методы знания, и еще важно и компанию подобрать, и все вот эти пазлы сложить в конструкторе, действительно можно добиться колоссальных результатов. То есть, нету никакого потолка. И потолок вот только у нас в голове. Расширяйте свои границы, да. Не смотрите, знаете как, мы находимся в настоящем, идем в будущее, опираясь на прошлый опыт. Понимаете, если вы сейчас думаете вот именно по такой теме, уберите вот сейчас все вот эти стереотипы, смотрите прошлое, реально находясь здесь, смотрите в будущее и применяйте все вот эти фишки, которые реально Виктор дает, методологии, знания, вот все полностью, что дает, оно реально работает. И кому это подойдет? Вот те, кто уже особенно где-то завис в бизнесе, может быть это один сегмент людей и хочет делать это по-новому. Другой сегмент людей, это которые в поисках новой идеи, которые понимают, что в принципе интернет-бизнес развивается, можно строить бизнес этично из дома, это другая категория людей. Третий сегмент людей это э, динозавры сетевого бизнеса, которые зависли еще в 90-х годах. И понимают, что нужно сейчас как минимум присмотреться в сторону интернета. Он тоже может показать результаты, кейсы таких ребят, которые тоже приходят, начинают делать и... Еще быстрее достигают результата. А почему им не надо, во-первых, объяснять, что сетевое это круто. Им не надо работать над мотивацией. Там ну давай, что-то пойди сделай. Им надо четкие пошаговые методологии, что зачем пошагово делать, собственно, что Виктор и дает. Поэтому для многих сегментов, вот. Тех три которых я назвал, и еще могу некоторые назвать, да, для тех даже стартаперов, которые считаются там важными, да, какими-то, кажутся там быть важными, что-то вроде бы уже делают в интернете, на самом деле, а нихрена результата нету, тоже присмотритесь в сторону, что человек дает, он из практики знает, делится, я знаю, сколько он работает над собой, сколько он практики через себя пропускает, вот в этом все мастерство реального бизнеса. Поэтому, ребят, если вам было полезно, обращайтесь, и все будет у вас круто, будет вам счастье. С вами был Роман Павазан.